Всем привет, ребят! Сегодня я хочу рассказать вам самую важную правду в сетевом маркетинге, которой с вами не поделится ни спонсор, да и большинство предпринимателей сетевого маркетинга даже боятся думать об этом. Поэтому будьте на связи, сейчас я расскажу то, о чем, мало чего, другие самое важное, как посредством знаний этих, как понимая вот эту всю ситуацию, преуспеть в сетевом маркетинге. Итак, ребят, с вами Виктор Бондолет, я являюсь действующим лидером э, сетевой индустрии, сетевом маркетинга, я являюсь основателем клуба святых сетевиков и, в принципе, специализируюсь на продвижении э, бизнеса через социальные сети. И вот та самая... Кромешная, самая важная, самая страшная правда, с которой с вами не поделится ни один спонсор И вообще, в принципе, о которой боятся поговорить все и думать даже Это то, что есть цифры и против фактов не попрешь Сегодня, в принципе, в век интернета, можно узнать все, что хотите Это раньше можно все было скрыть эм, Ну и как-то ходить вокруг да около, считать всех дураками И, э, ну, неважно есть свободные ресурсы, на которых вы можете прослеживать статистику различных видов бизнеса и в том числе сетевого маркетинга. Так вот, вы должны понимать и знать, что 70% тех людей, которые приходят в сетевой маркетинг, не заработают ни одного доллара. Они будут, как бы они ни хотели развиваться, 70% этих людей останутся только в фазе потребителей. 20% еще из остальных заработает практически ничего почему я так говорю потому что по средней статистически в принципе цифре это среднестатистический сетевик зарабатывает чуть более 2000 долларов в год то есть это тот кто получает результаты да то есть это 20 процентов из 100 это доход приблизительно чуть более 200 долларов в месяц я не знаю, зачем вы пришли в сетевой маркетинг и устраивает ли ваша цифра, если вы вдруг замечательным каким-либо образом выйдете в эти 20%, то есть, представляете, у вас 20% всего лишь, выйти хотя бы на 200 долларов в месяц. Я пришел в этот, месяц, в этот бизнес за финансовые свободы. и меня далеко не устраивает тот факт, что то я бы зарабатывал 200 долларов в месяц. И поэтому многие сетевики уходят с этой индустрии в очень расстроенных чувствах, с негативом и так далее. И я надеюсь и верю, что вы тоже в этот бизнес пришли с большими амбициями для того, чтобы зарабатывать как минимум хотя бы несколько тысяч долларов в месяц. И поэтому вообще я вам это говорю не для того, чтобы вас демотивировать и понять, почему, возможно, многие из вас сейчас не зарабатывают. Потому что вот есть такая статистика, это какая-то карма, это, наверное, какой-то бизнес не тот. Нет, это нормально, на самом деле статистика. Просто многие ходят в некой иллюзии, думают, что это какой-то уникальный мега инструмент при котором могут преуспеть абсолютно все нет уж это как и любой другой бизнес со своей статистикой для того что и самая важная статистика сам, самая важная проблема самая важная причина по которой люди не преуспевают это то что они используют старые способы продвижения этого бизнеса и это не только касается Списка знакомых, это не только касается а, там, раздачи листовок, то есть офлайн методов. Это также касается старых способов развития через онлайн, спам, приставаниям. Постинг, постинг баночек и много-много другое. Есть намного уникальнее, намного проще способы для того, чтобы сегодня о вас узнали тысячи, а то и десятки тысяч людей. Потому что в сетевом маркетинге преуспевает тот человек, который способен охватить максимальный охват аудитории и сообщить им о своем бизнес-предложении. И сегодня важно сообщить свой бизнес-предложение правильным способом, потому что различные Спам и просто продажи в лоб, оно никак не работает. Сегодня в сутки, это тоже статистика, которую можно проследить в интернете, в, прям, в прямом доступе, сегодня ежедневно человек видит около более 3000 реклам за сутки. Это и в социальных сетях, и на улице, баннеры, рекламы, тизеры и много-многое другое. Более 3000 тысяч. И ваша задача выделяться из этих трех Если вы хотите понять, как максимально качественно и правильно работать сегодня в социальных сетях, приходите. У меня есть для вас очень классное бесплатное видео, где я рассказываю, как создать этот входящий поток трафика без приставаний, без использования списка знакомых, без написания тысяч постов в социальных сетях, как прогнозируемо построить этот бизнес, сдублицировать его в любой кризис и очень легко и просто с сильными лидерами. Поэтому прямо сейчас переходите по ссылочке, можете ввидеть внизу в посте, исходя из того, где вы смотрите это видео и Используйте маркетинг в своем бизнесе. Сетевой маркетинг. Если вы вдруг не воспользуетесь моим предложением, не перейдете, не посмотрите мое специально подготовленное для вас видео совершенно бесплатно, запомните это слово. Изучайте маркетинг. Все, ребят, с вами был Виктор Бондолет. До встречи с вами уже в следующих видео. Пока-пока. Ставьте лайки, делитесь своим видением, своей обратной связью. И встретимся с вами уже по другую сторону экрана.